Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре набор от компании Kingroy код товара 082 MDA. Начнем мы с упаковочной коробки. Вот набор идет такой вот коробки упаковочной. Можно сказать, картоновая накладка. Здесь указано у нас код товара 0,82 MDA. Сделано в Тайване. Что многие спрашивают. Вот указано. Сделано. Ну вообще Кенкрой это профессиональный инструмент. И хром ванадий материал изготовления. Хром Ванадий Васталь. Указано на упаковке. Так, по комплектации набора. Набор состоит из 82 предметов. В наборе идут головки шестигранные, их здесь 25 штук. Синяя полоса, кенгрой вверху и кенгрой у нас здесь выбита на головке каждой. Самый маленький размер это 4 мм, 6 граней. И самая большая на 32 мм. Далее в наборе две трещотки под квадрат 1.2 на 72 зуба. Имеет быстрый сброс, переключение вправо-влево реверс. Также указана кенгрой хромбонадий. Рукоятка у нас комбинированная, пластик и черные вставки резиновые. Хотелось бы отметить э, рукоятки эти старого образца. Пока что наборы 0,82 МДА идут э, образец старый кейс и вот, трещ трещотки такие. Сейчас я вам покажу новую трещотку. Это из набора 108 МДА. Вот. Это трещотка 82 МДА, синяя. Черная это в новой комплектации наборы 108 МДА. В последующем Наборы 0.82 МДА будут идти с такой черной трещоткой. Здесь трещотка на 72 зуба. Под одну четвертую также 72 зуба. Имеет реверс, быстрый сброс и рукоятка комбинированная. Быстрый сброс – это вы одеваете головку и можете быстро ее снять. Далее два кардана идут. Одна четвертая, одна вторая. Также Кенгрой логотип. Карданы у нас э, не винтами скреплены, а здесь вот такие вот металлические вставки идут. Кардан неразборной. Удлинители. Здесь их 4 штуки. Два удлинителя под квадрат 1.4. 50 и 100 миллиметров. И два удлинителя под квадрат 1.2. 125 и 250 миллиметров. Удлинитель... 250 мм также используется как Т-образный вороток. В комплекте идет вот такой переходник. Также переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. У кого есть трещотки дополнительные, можно вот одевать головки на одну вторую. Также есть гибкий удлинитель. Он используется с квадратом 1,4 для труднодоступных мест. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновой вставки, чтобы когда вы выкручиваете свечу, чтобы она не выпадала. Отверточная рукоятка. Под нее в комплекте идут биты, которые прессованы в головку. Вот одеваете нужную биту вам. Биты у нас здесь есть лицевые, есть торкс биты, крестовые и шестигранные. Также ее можно использовать с головками под квадрат 1.4. Так, в наборе есть комбинированные ключи. Здесь их 9 штук. Самый большой размер 22 миллиметра, Видите, хром ванадий размер ключа, рифленая поверхность. То есть ручка не гладкая. Вот такая рифленая. Что очень удобно. В руке не скользит. И самый маленький ключ на 8 мм. Так, далее по комплектации в наборе еще есть у нас Т-образный вороток под квадрат 1.4 с плавающей головкой. Можете ставить нужную вам головку. Или можно использовать вот с таким удлинителем для труднодоступных мест. Получается у нас такая конструкция. Так, биты, которые используются с квадратом 1 и 2. Здесь они тоже идут шестигранные, шлицевые, торкс есть, крестовые. И их используют, есть вот такой вот переходник. Вставляете нужную битву, в данном случае это крестовая, и можете использовать или с трещоткой, или использовать Т-образный вороток. переходник для работы с шуруповертом. Представляете нужную вам головку или биту под 1,4 квадрат, вот, и вставить. Работаете шуруповертом, то есть в патроне закрепляете или головку, или вот есть биты такие. поднимаете Иногда задают вопросы по весу головок. Сколько весит головка? Ну, в данном наборе мы взяли головку на 32 мм. Она здесь весит 219 грамм. 219 грамм это в наборах кинг Так По комплектации я вам все рассказал. Э -э, наборы эти профессиональные. Выдерживают высокие нагрузки. Рекомендуется использовать в автосервисах и на СТО, а также можете применять дома для обслуживания своего автомобиля. Как я, как я и сказал, эти наборы сейчас идут еще в старом кейсе. То есть пока что э, планируются выпуски в новых кейсах. Сейчас я вам покажу новый кейс и чем он отличается. Этот кейс, вы видите, пластик. Идет цельнолитая конструкция, состоит из двух частей, но скреплен не замками, а он как бы отлит цельный. Это в наборах... 0,82 МДА. Кстати, еще инструмент не выпадает. То есть фиксируется в крышке, он хорошо. Вот. Защелкнули. Хорошо защелкнули и ничего не выпадает при закрывании. Здесь кейс у нас старого образца, кингрой. Идут пластиковые защелки. Сейчас я вам покажу кейс нового образца. Вот, они уже идут 108-й наборы, 108 Да идут в таком кейсе. Здесь идут уже металлические замки. В последующем 82 МДА будет выпускаться в таком же самом варианте, с такими же самыми трещотками черного цвета и в кейсе с металлическими замками, он гораздо больше, пока что 82 МД2 идет в кейсе старого образца. Спасибо, что смотрели наш видеобзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш видеоканал или оставляйте комментарии по поводу данного набора. До свидания.